Хотел снять ли вас видос по Ultimate Тиму, а меня послали в одно место. Electronic Arts, спасибо, мне очень приятно. Я просто поплопнул. На две недели не играл в эту игру и, походу, дальше не буду продолжать в нее играть. Ну, в общем, ролик не об этом, всем привет. серверами что-то опять не то, поэтому сегодня будет у нас эксперимент. вкусно. Давно меня не было на канале, где-то на неделе две я пропал. Всем похуй! В общем, в чем будет заключаться эксперимент, я возьму самый слабый клуб и на каждую позицию поставлю игроков из топ-25 Клубов по версии UEFA То есть вот вам представлен здесь список От 1 до 25 места Конечно можно заполнить весь клуб Там до пятидесяти одного игрока Вроде бы на 51 команда Там уже и всякие AEK, Всякие Динамо Загребы Которые мне нафиг не интересны Поэтому первый топ 25 Из каждого клуба я беру по одному топовому игроку Можно не топовому И собираю из этого команду Главное, чтобы игроки на каждой позиции не повторялись То есть у меня не может быть в составе два игрока из Реала, либо два игрока из ПСЖ. То есть на каждую отдельную позицию отдельный игрок из отдельного клуба. Ну, я вам в общем покажу это все по ходу, чтобы вы точно поняли. Поэтому сейчас пару секунд, я все настрою, и мы с вами увидимся. Или услышимся. Вы что, меня не видите. Ну и в общем, давайте наконец ознакомимся с составом. Вратарь Яноблк закрывает Атлетика Мадрид, Дэвис, Бавария, Вандиджики, Ливерпуль, Варан, Манчестер, Юнайтед, Фринпонг, Байернуль 4, Канте, Челси, Педри Барселона, Биллингем, Баруссия, Дортмунд, Венисию, Сриал, Холланд, М Сити, Месси, Пассаже, Дибала Рома, Влахович, Ювентус, Нкунку Лейпциг, Хварцхелия, Наполи, Лерис Тоттенхэм, Салиба Арсенал, Лакунья, Севилья. Видаль, это не Артура Но тоже Видаль, Урибе Порту, барела Интер, Торрес Вильяриал, Тимбер Аякс, Петхани и Букто, Моррор тоже. Это все игроки из Андоры до того, как пришел Диего Симеона. Рафа Бенфик, Андика, Энтрахт, и Степаненко Шехтер. В принципе, вот такой вот, по сути, эксперимент. Мы сейчас первый сезон, само собой, проматываем. Я уверен, мы выходим в Сантандер сразу же, в первую испанскую лигу. Но ну, а дальше тоже сезончика 2-3 проматаем, посмотрим как сильно кто прокачается какие будут результаты у нашего клуба потому что я напомню в ни в одном эксперименте еще я не выигрывал лигу чемпионов в этом эксперименте я надеюсь это сделать потому что состав сбалансированный тут и топ игроки и игроки в возрасте и молодые игроки которые соответственно уже топовые. то есть холланд Винисиус, фримпонг дэвис педри биллингем прокачаются Месси, Дид, Ванди Джекей, там Моблок слегка будут падать в рейтинге, но на заменку у нас для них еще есть тимбер, Алиба, то есть все будет шикарно, поэтому переходим к концовке первого сезона. Ну что ж, 29 июня, 2023 год на дворе, это кстати в реальной жизни уже совсем скоро, давайте посмотрим на результаты, но для начала зайдем в состав, посмотрим как кто прокачался и как кто упал в рейтинге. Почему-то у нас стоит Влахович на позиции центрального нападающего, а не Холланд. А, и Холланда у нас вообще нету в составе. Может, только отступные заплатили, и он куда-то перешел. Надо будет глянуть. Облак 91, Дэвис 86, Ванди Джекей 89, Варан 85, Фримпонг 82, Биллингем 86, Канте 88, Педри 87, Венисиус 87, Влахович 87, Месси 88, Давайте сразу же Салибу поставим вместо Варана. Дебала 86. Барелла 89 пойдет вместо Джуда Биллингема. Кунку 88 может стать, конечно, вместо Влаховича. Но минус 5 дает ему это, нет. Хвича 82, уже Лерис 82, Акуня 85. Видаль прокачался, между прочим. Бауторес 85, дико 83. Степаненко упал в рейтинге. Кто-то еще у нас пропал. Тимбер у нас пропал. Нету его больше. Нужно посмотреть, где они находятся. Поэтому сейчас я направлюсь в центр составов. Гляну, куда они все ушли. но ну и заодно придется продлевать всем контракты. Куда же без этого? Потому что облако остался всего лишь один месяц контракта. Эрлинг Холланд вернулся в Манчестер Сити. 91 рейтинг имеет. Мы, конечно, можем его подписать. Потому что у меня там где-то в районе... 300 миллионов почти есть но ну и тимбер цзшник у нас в милане с рейтингом 82 ладно без тимбера мы проживем но вот холланда хочу подписать обратно потому что а как это так куда мы без холланда нет Понятно, минус Холланд, ладно, я может быть еще за ним вернусь, а может быть и хер бы с ним, у нас как бы в Лаховиченкунку еще есть. Результаты давайте перейдем сразу же непосредственно к ним и видим то, что первое место, 95 очей, 5 поражений у нас есть при этом. Это довольно плохо, но при этом забили мы очень хорошо, 90 голов, хотя с таким нападением, с таким составом могли бы больше... И пропустили, кстати, тоже довольно приличное количество мячей. Хотя с такой-то защитой, как Леванте, блядь, Хуэска пропустила меньше. О, Хуэска, блядь, Уэско. Опа, да Испания. Смотрим. Победа над Барселоной. А это, кстати, возможно, путевка в Лигу Европы. А может быть в Лигу Конференции. Я точно не знаю, какой сейчас нынче регламент стоит. Если в Лигу Европы будет вообще шикарно, чтобы мы смогли просто сразу же перейти на следующем сезоне уже в еврокубках но здесь мы видим алавес выиграл УСК, я случайно пролистнул уэфа international cup мы здесь победили в групповом этапе суперкубок и реал соответственно лига чемпионов у нас здесь ПСЖ в матче против ливерпуля лига европы фея норт в... против арсенала и конференция, получается, Ница в матче против Вестхэма. Вот такой вышел у нас первый сезон. Очень обидно то, что потеряли мы некоторых ребят. И, по сути, мы без ЦЗшника, возможно, остаемся. Лахер с ним, переходим в следующий сезон. Единственное, что я думаю, на тех игроков, которые ушли, типа... Тимбер, Холланд и кто еще от нас ушел и уйдет? Дико, просто на их место подписать либо из таких же клубов, то есть Манчестер Сити, Аякс и Айнтрахт. Что я хотел сказать, блять? А, либо, короче, подписать вместо них из этих же клубов игроков, либо спуститься на три позиции пониже. Там, то есть Леон будет и кто-то еще. Но я, скорее всего, склоняюсь к тому, чтобы просто из этих же клубов подписать других игроков. В общем, тут-то Трап, Бервиш, Бергвин. Точнее, если хватит денег после покупки Деса, я буду покупать Трапа и Бервина. Потому что я сначала добавил Туту, а потом понял, то что он у меня не обследован, как бы селекция не начата. Я не знаю, сколько за него платить, переплатить, либо не доплатить, Я тоже не хочу, мало ли что, зарплаты. Поэтому начнем с Рубена Деша. 155, давай, отлично. Все, Рубен Диэш уже у нас в командочке. Останется Трап и Бервин. Ты хочешь Пашку Дебалкина? Да, не, не, не, не. Паша Дебала не продается. 48 максимум, вот так вот. Думайте, думайте, думайте. Ладно, обойдемся без них. Короче, нахера на мне этот Бервин и тот еще и Трап. Вообще пофиг. Я считаю, вы думаете так же самое, потому что все равно будут сидеть на банке. Мы сейчас просто берем, э, салибу меняем на варана, а варан, так как уже старичок, уходит, э, сюда становится Рубандиеш, а так уже у нас еще есть Пауторес. Нормально. Дику мы не почувствуем, что он уйдет. Влахович тогда будет у меня центральным нападающим основным. А потом, как Месси еще больше сбавит в рейтинге, мы поставим просто какого-нибудь Хвичу на его место либо же венисиуса да и вообще будет вообще шикарно просто поэтому концовка второго сезона давайте прямо сейчас чего чего мы уволены чего блять угу, угу, угу. мы уволены то есть очередной эксперимент провалился, но ну, естественно я доиграю уже до конца сезон, потому что ну а как по-другому. Но почему нас уволили? Ай, кстати, кстати, я ж не смогу посмотреть ничего еще. Боже ж ты мой, я не могу. А нет, почему я ж с ними в одной лиге? Спокойно смогу все кубки чекнуть и таблицу. Значит, все нормально, все сейчас проверим. Так, результаты сразу же, сразу же, сразу же результаты, результаты у нас сейчас. Где Андора находится? Андора, Андора, Андора, Андора. Ну, третье место. Путевка в Лигу Чемпионов. Да, много проигрываем, даже Барселона всего лишь два матча проиграла. Севилья на втором месте. С Реалом мы идем просто нога в ногу. Хотя, кстати, они должны быть на третьем месте, потому что Разница мечей у них больше, забито голов больше, пропущено меньше. Если здесь работает тема сочными встречами, как мы с ними сыграли, это будет интересно. Копа Испания, что у нас здесь? Ну тут финал уже. То есть мы уже близимся к концовке сезона. Естественно, мы уже продолжать эксперимент не будем, потому что там придут новые ребята. Много кто уйдет, поэтому эксперимент очередной, блядь, провален. В 1-8 мы вылетели от Бетиса по пенальти. Суперкубок УФА, здесь ПСЖ у Фиенорда, Лига Чемпионов у нас. Полуфинал еще идет Барселона, Реал, Бавария, ПСЖ. Лига Европы, полуфинал сейчас, а мы вылетели в четвертьфинале со счетом 4-2 от Ромы. Боже ж ты мой, групповой это первое место заняли без поражений, но блядь. Две победы всего лишь. Две. Две. То есть мы сыграли нашим составом на уровне Антверпна, Бельгийского клуба, Лига конференций. Также самый тут полуфинал, что Франкфурт, Бетис, Бешикташ, Ференцуареш. Да и в принципе все все все все, блять проебанный эксперимент ну что чуваки на данном этапе эксперимент будет закончен потому что продолжать я смысла не вижу у меня еще заготовлено пару экспериментов один точно есть там конечно не идет акцент на все турниры типа лига чемпионов просто там будет борьба между четырьмя клубами я вам это все естественно покажу когда? Не знаю. Не знаю. Вообще не знаю. Я сейчас буду стараться записывать намного больше видосов, потому что, во-первых, нужно возрождать канал, а еще как бы я через неделю уезжаю, и меня не будет тоже где-то неделю еще, чтобы было что записывать, запись какая-то, просто смонтировать все, и вообще шик, блеск, пушка, как говорится. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий, телеграм в описании. Всем удачи, и всем пока.